Всем привет! Популярная певица Ани Лорак презентовала новый клип «Мы нарушаем», вошедшую в новый альбом за мечтой. Видео, режиссером которого стал Алан Бадуев, получилось очень романтическим и знойным. Съемки яркого клипа проходили на Сицилии, об этом режиссер и певица рассказали на своих страницах Инстаграм. Такой счастливой и нежной я не видел эту красотку никогда. «Мы очень старались запечатлеть этот момент свечения», – трогательно написал Бадоев под совместным фото с Каролиной. Режиссер отметил, что съемки клипа проходили на протяжении пяти дней. «Незабываемые пять дней в Сицилии обязательно отобразятся красивыми историями для очень светлой Ани Лорак», – пишет Бадоев в соцсети. «Отметим, что творческий тандем Лорак и Бадоева образовался давно». Ранее режиссером были сняты клипы на такие песни Каролины, как «Удержи мое сердце», «Новый бывший», «Ты еще любишь» и другие. Весь клип Ани в экстремально коротком топе и мини-юбке с идет к своему любимому. На пути она поет о том, что изменилась и решила стать счастливой. Теперь певица готова лишь нарушать правила и сочинять свои. В следующем кадре Лорак появляется в коротком шелковом платье на тонких бретелях и продолжает чувственно танцевать перед камерой. Все это происходит на живописных ландшафтах Сицилии. По мнению поклонников, этот клип певицы провозглашает рождение новой Каролины, которая пережила болезненный развод. Сейчас ани Лора, счастлива 27-летним саунд-продюсером Blackstar Егором Глебом.